Значит, Системная работа имеет ограничения, она срабатывает не всегда. И вот два самых важных ключевых ограничения, которые блокируют внедрение системной работы. Первое – нет продукта. Если у вас нет повторяемого опыта удовлетворять рынок, если у вас нет продукта, то системная работа поможет вам автоматизировать ничто. Хаос. Мы приходим. К руководителю к команде говорим скажу у тебя продукт есть конечно есть я 15 лет в этой теме но как у меня продукта нет я здесь вообще все знаю начинаем копать конкретные продажи конкретные кейсы и выясняется что человек 15 лет знал пока рынок не перешел на третью стадию развития пока конкуренты не перешли на новый технологический уклад и сейчас нет экспертизы в том как удовлетворять этот рынок продукта нет и системная работа поможет чепуху автоматизировать, но чепуха не продается, и это серьезное ограничение. Вы должны понимать, что в продукт должны вкладывать постоянно. Второе. Это касается и команды, и собственника. Нет энергии. Нет энергии на внедрение изменений. У вас продукт есть, все хорошо, но уже не хочется. И команда уже так устала от всех этих перемен, что уже не хочется. Да, у нас есть опыт эту энергию разжигать. Я однажды пришел на завод в команде с девятым коммерческим директором. До него было восемь других, которых поменяли в течение двух лет. Это уже наше время было, не советское. Наше время. И команда смотрела на девятого, ну давай. Мы восемь сожрали, тебя, думаешь, не сожрем. Вот. Мы разожгли, разожгли, команда поверила в системную работу, но не в коммерческого директора. И, и, и его сожрали. Он, он понял, кто где ворует. Вот, и сказал об этом не тому человеку. Вот. Ну да, в прямом смысле воровали. как бы. Ну, не, в прямом смысле сожрали или нет. Нет, он физически жив. Но, но Веганы сожрали. Но лучше бы они его съели физически, потому что жизнь его несчастна.